Волк лежит, объелся. Это анекдот вот да, русский бизнес вот, в своем проявлении. Волк лежит, объелся, обожрался, все. Не может двинуться, съел там 140 овец, я не знаю, Ну, не может двинуться, все. И э, Заяц бежит вот так вот куда-то спешит. И волк задел вот так. Он заяц на, говорит, да. Давай так, сожрать я тебя не могу, потому что обнялся я. Но а, отпустить я тебя тоже не могу, потому что толкнул ты меня. «Давай так, завтра 100 рублей, 100 рублей ты мне придешь сюда, и мы с тобой в расчете. Пошел, Заяц!» «100 рублей, 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей. Так, что такое 100 рублей? Я же животное, я никогда в жизни не держал 100 рублей. 100 рублей, что это? Так, надо спросить ему к медведю. Говорит, медведь, послушай, меня там только что волк поставил на 100 рублей, говорит, завтра принеси ему 100 рублей, и я ему должен отдать, что делать, что делать, скажи, что делать?» «Медведь, пошли его на твое. <смех> все, следующий утро лежит медведы, лежит в все нормально, пишет Зайц и говорит, ну, я мои 100 рублей? <смех> и на. Как? <смех> <смех> <Ш> что? <смех> на, иди. <смех> ты что, сука, сказал только что, а? Ты что, тварь, сказал только что, ты слышал? Значит так, да. я мог, я мог. Приносишь сюда мне 10. Нет, давай, косарь, косарь! Тысячу рублей ты мне завтра приносишь. Если не приедешь, я сожру все, всю твою семью по всему лесу пошел. Тысяча рублей, тысяча рублей. Тысяча рублей, что делать? Что делать? Это медведь, он говорит, медведь. Там тысячу рублей, тысяча рублей, тысячу рублей, медведь, пошли у нас. Что? Что? Он говорит, пошли нахуй. это не работает, не работает. Он говорит, пошли все. Говорит, ну, где моя Пошел кашалаха. Что? Пошел нахуй. Что? Сука, все, последний шанс. Пошли, и сука, шанс. «Десять тысяч рублей ты мне принесешь завтра! Десять!» «Ты только начнешь говорить, пошел, я уже сожру твою рожу, понял ты!» «Завтра! Десятка! Пошел!» «Десять тысяч, десять тысяч, не верь, десять тысяч рублей, там десять!» «Десять тысяч рублей мне уже завтра нужно принести!» «Медведь, сколько?» «Десять тысяч!» «Ну, это сумма серьезная, надо отдать». Vedi? Grazie a me.